Коллеги, я вас всех приветствую, меня зовут Никита Герасимов и в этом видео ты узнаешь Первое, как появилась идея полетать на боевом истребителе, с чего она началась Второе, мои эмоции, впечатления и сблизили ожидания И третье, почему важно свои хотелки реализовывать Итак, погнали! Представлюсь для тех, кто смотрит на меня впервые. Меня зовут Никита Герасимов, как я уже сказал. 13 год, я торгую на бирже. Я не могу сказать, что это легкий труд. Это скорее сравнимо с торговлей, точнее с работой в шахте. Но тем не менее, это то, чем мне нравится заниматься. Так вот, было время, когда появилась мечта. А чтобы сделать такого крутого, чего не делали остальные? И меня всю свою жизнь, начиная с детства, тянуло к звездам, да, то есть астрономия, бинокль, телескоп и так далее, и тому подобное. И в какой-то момент я понял, что, блин, а если у тебя есть деньги, можешь же слетать в космос на МКС, но это стоит 20-30 миллионов долларов и ждать годами. Я начал изучать, смотреть и узнал, что можно на МиГ-29 в Нижнем Новгороде улететь. Куда? Правильно, стратосферу. И я не могу сказать, что это космос, но это уже какая-то такая нижняя планка, нижняя граница. И уже там можно увидеть, что Земля уже не плоская. И вот уже а, совсем недалеко от тебя звезды, все достаточно темненькое и... Прикоснуться к своей мечте. К сожалению, я не успел осуществить свою цель. С 2017 года Минки в космос в кавычках не летают. Соответственно, все, мечта не реализована, но нет. Я решил а, посмотреть, к чему можно все-таки подойти. И буквально в этом году решил, что все пора и нашел альтернативу L-39. Что это за Штука такая, что за зверь? l 39 это по факту учебная парта. То есть сначала в конце 60 появился l 29 а Европейский, Чехословакия, могу путать. А через 10 лет появился l 39 То есть по факту для тех боевых летчиков, кто учится летать, для того, чтобы не разбивать много миллионов долларовую машину, придумали вот такие учебные парты, на которых можно учиться, отрабатывать маневры отрабатывать взаимодействие и плюс-минус они кое-какое вооружение тоже несут вот соответственно они давно подустарели поэтому их списали они сейчас летают либо в дсаф либо в, ну, на частных аэродромах и соответственно предприимчивые деятели решили запустить и коммерциализировать поэтому самый доступный способ полетать на чем-то супер быстрым а напоминаю что максимальная скорость ультреза 9 это 900 км мм в час хотя на спидометре если это можно назвать спидометром было 1050 то есть по факту это две bugatti Shiro, что не может не радовать и в конечном итоге в этом году я решил что пора и надо действовать почему Именно в этом году. В этом году я создал новый курс для тех курсов обучения, для тех ребят, девчат, кто устали от повседневности, устали от работы и хотят чего-то нового. Но, соответственно, деньгами просто так тупо в рынок бросаться не хотят. И чтобы и преподать урок, и что... Чтобы было интересно и люди поняли, что вот эти пиксели, которые на экране телефона, на экране планшета или компьютера, да, вот эта виртуальная абстрактная прибыль, ее можно реализовать в что-то физическое, я решил разыграть одно место и взять с собой победителя конкурса на полет. То есть я летал не на одном самолете, а нас было сразу двое. Соответственно, ценник сразу X2. Плюс еще съемки, но об этом потом. И в итоге мы в июле разыграли, провели розыгрыш, разыграли полет, и победителем Данного конкурса оказалась Антонина. Курс я купила, потому что мне нужно было все равно что-то узнать побольше. То есть азы узнала, а что это дальше и с чем они едят, конечно. И чисто покупала курс для информации о полетах. А тут я... прилетела. О полетах вообще даже и мечтать не мечтала. Потому что никогда в жизни ничего не выиграла. Ничего. А тут, видите, сама вселенная. Нашла вас. Думаю, ну почему Никита? Ну вот почему-то. Потом, вот видите, выиграла. Ну все-таки под моей жизнь какой-то, стезю. Жизнь меняется. Да. И в итоге в июле мы провели розыгрыш, разыграли и, соответственно, с победительницей конкурса перед моим день рождения полетали. Итак, первое. Мы знакомимся с пилотами и нам объясняют, что, как, зачем, почему. Самое интересное, за месяц до этого, когда розыгрыш проводился, естественно, в чате, в телеграм, мои любимые коллеги начали троллить и узнали, что там проблема с катапультой. Да? то есть когда -то... И вылетаешь, если какая-то экстренная ситуация. А именно, в чем проблема? Если ты ручки-ножки не сгруппировал заранее, соответственно, без ручки-ножек остался. Этот страх где-то под коркой сохранялся. Соответственно, ты надеваешь шлем, он очень плотный и неудобный, но тем не менее, биться головой теперь можно. Садишься, опять же, туда нужно залезть, чтобы было понятно. Самолет, ну, на скидку где-то метров. 7 длиной 9 метров у него размах крылья высота порядка двух с половиной метров может быть даже трех метров туда нужно как-то забраться в общем на эту конструкцию ты плюс-минус с помощью забрался по привычке естественно не совсем удобно самое главное да то есть все сел вот так вот сгруппировался в позе эмбриона с учетом того, что шлем он большой, нормально шею выправить не можешь, поэтому в любом случае ты вот так вот летишь в позе эмбриона и пытаешься там, чтобы никуда ты не делся. Тебя максимально плотно прижимая, да, то есть здесь пятиточные ремни все состыковывают, соответственно, все, никуда деться ты не можешь. Чтобы было понятно, когда мы летали вверх тормашками, ты находился, вот даже близко никуда ничего не натягивалось на плечи. То есть в этом плане все по красоте. Дальше, проверка звука, звук, естественно, что в Цесне, что в L39, всегда звук почему-то говяный. Я понять не могу, почему нельзя сделать нормальную аудиосистему, в кавычках, да? Когда говорит пилот, ты его... Слышишь, ну плюс-минус как-то слышишь, и сам орешь, чтобы он тоже тебя услышал. Не знаю, как уж там на видео получилось, я еще не смотрел, сейчас буду как раз смотреть впервые. Но тем не менее, мы выруливаем, естественно, каждую выбранную и выебанную, ты это чувствуешь. И такой, блин, окей, ты разогнался, то есть по взлетке ты разогнался, мы были первым. Ведущим да, самолетом за нами был сразу взлетал ведомый. И, соответственно, начинается вот такой маневр перегрузки где-то 2,5G. И в это время ты понимаешь, а зачем я здесь? Я же ненавижу американские горки, потому что вот это все вздавливание, вот эти все перегрузки начинают на тебя действовать. Даже при 2,5-3G, то есть ты весишь уже 250-300 килограмм, и, соответственно, вот так поднимая ручку, она сразу же падает, как только ты перестаешь прикладывать на нее усилия. И ты такой... И всю, по факту, весь полет ты вот так прессик сжал и держишь себя, чтобы все внутренности были внутри. Хорошо, ты взлетаешь... Дальше идет спокойный полет, когда я смотрю на второй самолет, и они вместе, мы друг другу машем ручками, и потом начинается жесть. А самое интересное, перед жестью расскажу, вот ты садишься в самолет, ты смотришь на количество тумблеров, различные переключатели, да, ты примерно все это помнишь по Cessna 172, ты это примерно помнишь по Microsoft Flight Simulator, Плюс-минус, но все равно, когда ты садишься и вот это все перед тобой, ты такой, так, так, так, это высота, это скорость, это хрен пойми что, так, а вот эта штука, это вообще катапульта, это трогать нельзя, педали, это понятно, штурвал, плюс-минус. Что радует? В отличие от Cessna, не надо нажимать на кнопку, чтобы вести переговор, что не может не радовать. Естественно, ты слышишь все, что говорит пилот, как он общается с непосредственно с диспетчером, но плюс-минус, все равно ты в стрессовой ситуации, весь такой, бля, хамука что же происходит, куда я попал. Теперь же насчет жести. Мы летим, и, соответственно, мы сделали вот такое движение. Что происходит дальше? Дальше мы плюс-минус летаем спокойно, мы привыкаем к этому полету, чтобы было понятно. Это не... Аэробуса 320, и даже не бой. То есть, когда ты летишь, тебя вот так колбасит. Потому что при пареевой ветра у тебя крылья вот так начинают махать, как у птички. И ты понимаешь, что, блин, хорошо, что здесь все-таки титан, и он относительно прочный, он может выдержать определенные нагрузки. Но любые вот эти а, колебания ты ощущаешь на себе. И, блин, это страшно. И даже на скорости 550 метров в час ощущения своеобразные. У кого аэрофобия, вы получите очень много новых эмоций. После чего мы сделали разворот. На высоте примерно две с половиной тысячи метров мы начинаем двигаться в сторону взлетной полосы и немножко снижаемся, снижаем, снижаем, снижаемся. И вот сейчас в этот момент Пилот плавно дергает ручку на себя, если я правильно помню. И, соответственно, мы начинаем резко набирать скорость. Не скорость, а высоту. Самое важное, ты должен понимать, что скорость – половина от возможности. И даже на ней ты испытываешь перегрузки в 6G. Если бы скорость была на пределе возможности, то есть в районе 900-1000 км в час, я думаю, мы бы охренели. Так вот. Вот этот полет начинает, начинает, начинает нагрузка на тебя. И вот ты по факту как ракета, как космонавт летишь в космос. То есть тебя сдавливает. Там все-таки был не сплошной полет. То есть градусов так было порядка 80 поначалу. Но в конечной точке, когда перегрузки 6, 6,5 G, тебя настолько вот так сдавливает. У тебя лицо еще такое... И ты такой... И в этот момент происходит чудо, а именно пилот додергивает ручку на себя, и самолет вот так двигается, двигается, двигается, и, соответственно, что происходит? Происходит кайф. Невесомость. Сначала невесомость тебя все это отпускает, у тебя кровь обратно начинает нормально протекать по организму, и, соответственно, ты кайфуешь. А потом... Через полсекунды кайф пропадает, потому что ты видишь, что ты уже летишь вот так. То есть ты не осознаешь, не чувствуется ни скорости, не чувствуется ни высоты, ты просто начинаешь падать, причем спиной. То есть ты вот летел вот так и начинаешь вот так падать, падать, падать, падать. И, соответственно, потом уходишь. Окей, это стартовый уровень жести происходит дальше, правильно? А дальше происходит следующее. Ситуация плюс-минус повторяется, то есть ты руку вот так упал, бачком так ушел, отлетел, потом начинаешь опять лететь в сторону взлетки, начинаешь ее как бы бомбардировать, то есть идут такие лазаные пю пю как в звездных войнах. Ты начинаешь опять такую же взлетку. Опять 6,6 PNG, ты опять уже весишь 600-650 килограмм, и ты такой, убейте меня. И в этот раз ты вот так взлетел, и начинаешь вот так. То есть ты вот в падении начинаешь, то есть взлетел, скорость на нуле, самолет начинает так падать, и вот так разворачиваться, после чего он ускоряется, и на ускорение он летит прям в взлетку, и, соответственно, потом ручку наверх, и он уходит вдаль. Фух. Качели в детстве это явно нас к этому не готовит, Но и это еще не все. Когда вся эта ерунда повторяется, то есть, помимо всего прочего, там были другие элементы высшего пилотажа, но третья жесть, это, это была жесть. То есть, ты Понятно, что ты там и бочку накрутил, да, точнее, и верхтормашками вот так покрутился, и различные телодвижения сделал. Честно скажу, не вспомню, вот сейчас появится бамс-всплывашка, и, соответственно, ты видишь а, перед собой те элементы высшего пилотажа, которые мы делали. Так вот, дальше, вот самая последняя жесть. Пилот решил добавить скорости и во время уже взлета, когда у тебя вот так щеки уже натянулись, и у тебя вот все кожа как, вот прям во. Сейчас будет фотография из а, люди в черном, когда а, таракан натянул себя вот так, вот у тебя точно так же лицо натягивается и ты такой охреневаешь. И в этот момент, в этот момент последний раз и Примерно где-то на полсекунды зрение уже пропало. То есть сердце с непривычки, то есть кровь до мозга или куда она там, она элементарно не дошла. И ты уже, вот как в нокауте ты просто потерялся. То есть ты не понимаешь, что происходит. То есть ты вроде как смотришь, но ты не видишь. И потом начинается вот такая колбаса. То есть различные телодвижения, вверх, вниз, но в благо. Происходит вот этот волшебный момент, условно говоря, невесомости, когда все прогоняется, и кровь вновь поступает к мозгу, и зрение возвращается. Это, честно скажу, была жесть. К такому я не был готов. И готов ли я испытать это? Нет. Никогда в жизни. Более того, даже если мне заплатят деньги, скажут, Никита, вот полет, ты стратосфера, мечтал, нахер это нужно, оно того не стоит. Я лучше спокойно на земле с 1G. Я не хочу больше весить ни 600, ни 700 килограмм, достаточно, там пошевелиться невозможно. Как летают пилоты, понятно, что они готовятся, они тренируются, но то, что они делают это фантастика для многих трейдинг да вот эти графики вот эта фантастика для меня выносливость пилотов причем они это делают если мы говорим про боевые машины на да, миги сушки они это делают в 5 раз быстрее на скоростях 5 раз быстрее на перегрузках 12 13 g это тяжело то же самое как и на формуле 1 то есть на таких скоростях уходить в поворот Блин, мне кажется, за этот полет я схуднул килограмма 3 точно сбросил. Жесть закончилась. И, соответственно, ты мокрый весь. Он явно не половую тряпку выжимает. Хотя, кто его знает. Там зрение только вернулось. Прострессованный ты понимаешь, что все. Ты спокойно уже летишь и приземляешься. На стандартных, плюс-минус авиалиниях, да, когда ты летишь на аэробусе, самое страшное, взлет и посадка. Здесь это было вот самое простое. Даже если бы мы без шасси приземлялись бы просто элементарно в поле, это явно было бы лучше. Тысяча процентов, гарантирую. Так вот, когда ты приземляешься, ты просто, ты просто счастлив, у тебя нет никаких мыслей благо у меня хватило сил и желания и возможности я все-таки айфончик с собой взял и соответственно я записал и первые кадры после приземления сейчас ты видишь перед собой то есть я лечу про себя матерюсь я просто весь мокрый весь уставший вот вот как будто ты 10 часов без остановки ехал за рулем ночью вот, вот уже все ты весь серый и уныло. Я не знаю, может быть это только у меня так. И по ходу дела, да, потому что когда снимали Антонину, она была прям живчик, радостная, как будто вот не знаю. Поспала, покушала и вышла из-за из стола. Как это происходит, понять не могу. Так вот, мы приземлились. И что происходит дальше? Остановились, открывается кокпит. Мне подходит фотограф, подходит видеограф, они начинают все снимать. И первую фразу, которую я произношу, я понимаю, почему такие деньги платят тому крузу. Ч ⁇ ты своими работами засунулся, знаешь? Как впечатление первое? Слушай, ну Том Круз не просто так получает свои деньги. Ну, Потяжелел до 600 килограмм. Он летал также, когда снимал Топ Ган, Топ Ган 2 снимали, да, то есть он летал также вторым пилотом и, соответственно, он все эти перегрузки, да, в меньшей степени испытывал. Так вот, если ты посмотришь Топ Ган 2, примерно в середине фильма, когда ты видишь, как у него перекашивается лицо, это действительно так. Поэтому, вот честно, я ему аплодирую. Что касается... Хотел бы я полетать, да? Вот сейчас меня спрашивали. Нет, точно нет. У меня плюс-минус только вернулся вестибулярный аппарат. И плюс-минус уже не так тяжело летать. Потому что когда мы улетали через 3 дня обратно в Уфу, даже на аэробусе было тяжело. То есть вот взлет, посадка, внутри все колбасил. То есть плюс-минус организму лично мне не так быстро он пришел в себя. Поэтому еще раз плетать скорее нет. то есть Я вложил деньги, я реализовал свою цель, я свою мечту поставил, да, реализовал, галочку поставил, но это не мое. Жалею ли я о потраченных деньгах, об экономике я чуть позже расскажу. Скорее нет, потому что, ну, в принципе, для реализации цели я и занимаюсь торговлей на бирже, и, соответственно, этому же я и учу студентов, что свои цели нужно реализовывать. И только после реализации ты поймешь, да, это была твоя цель или нет. Мое мнение, точно стоит полетать, но нужно быть готовым. Пару дней до полета высыпаешься не стрессуешь лучше заранее прилететь в москву если ты не из москвы заранее доехать до калуги плюс мы естественно там по самым пробкам ехали в калуге снять отель спокойно там время провести спокойно выспаться и потом свежий бодрый пойти и летать тогда я думаю будет все замечательно Итак, многих интересует сколько это стоит о полете я задумался еще на майские праздники Полет был сам в августе Соответственно забронировал я все это заранее Если вы точно решили Лучше Естественно все это делать заранее Чтобы все обсудить по телефону Сразу скажу, сервис э, определенный Имеет свои плюсы и минусы Просто Я допустим привык немного к другому Но тем не менее Это авиация, у них э, своя волна Поэтому ну тут просто нужно быть готовы. Так вот, экономика Бронировать можно сразу честь заплатить, можно заплатить уже по факту. Либо уже там на месте, либо, соответственно, заранее тебе присылать ссылку, оплачиваешь и все чеки ты получаешь. Так вот, двойной пилотаж на 20 минут мне обошелся 140 тысяч рублей. Раз. Соответственно, сейчас плюс 5 тысяч и в итоге пилотаж на 2 стоит уже 150 тысяч рублей если ты летаешь один, ну соответственно 75 тысяч это минимальная планка дальше идем камеры а, съемка на два самолета стоила 60 тысяч рублей соответственно что мы что сюда входит по 5 камер на каждый самолет соответственно если ты летаешь один дели на 2 но ты должен понимать что у нас, если правильно помню, было все-таки не 10 камер, а 8. Соответственно, идет съемка с 5 камер. соответственно 2 было в кабине и три, получается, два на крыле и 3 где-то на хвосте. Плюс, соответственно, идет запись звука. У тебя вот здесь диктофон, идет звуковая дорожка ваших переговоров с пилотом. Ну, в итоге 140 тысяч плюс 60 получаем 200 тысяч рублей плюс что можно добавить дополнительно важно понимать когда ты просто берешь полет за 75 тысяч рублей самый-самый дешевый сюда входит только одна камера она просто смотрит на тебя и на этом все а дальше за 12 тысяч рублей ты можешь заказать и тебе за неделю сошьют комбес, настоящий комбез пилота Стоит новый или нет, но я посчитал, что мне он не нужен, Антонина тоже отказалась, поэтому мы комбес не заказывали. Дальше, 15 и 25 тысяч это трансфер, то есть тебя в Москве встречают, привозят, соответственно, ты летаешь, потом тебя увозят. 15 тысяч Toyota Camry, если не ошибаюсь, 25 тысяч это микроавтобус, но плюс-минус ок. Мы же сняли V-Van, v, v да, Mercedes, и 7 человек у нас отправилось в путешествие. Как по мне, проще просто арендовать либо каршеринг, либо вот через Авито арендовать, либо через каких-то ребят и доехать. И вот тут я хочу рассказать о важном. Если полет, либо любая другая хотелка, это цели, которые нужно реализовывать. Я сейчас расскажу про самое главное, и я об этом говорю постоянно. Самое главное, во что ты обязательно должен вкладываться, это знания. Почему? Потому что ты получаешь знания, это по факту твоя инвестиция, и потом эти знания окупаются, и всю оставшуюся жизнь они остаются с тобой. Так вот, это лучшая инвестиция. И напоминаю, что через неделю, 22 сентября, начинается последняя группа в этом году, последняя группа обучения. И, соответственно, мы с ребятами, чтобы было понятно, и девчатами тоже, это не обязательно трейдеры, это те, кто плюс-минус интересуется, То есть знания, кто-то уже что-то знает, кто-то не знает ничего. И на протяжении трех месяцев онлайн мы с ними занимаемся. И с нуля выстраиваем полное понимание рынка. То есть когда ты смотришь телевизор и видишь вот эти графики, различные цифры, и ты ничего не понимаешь, скажу тебе – что через 3 месяца ты над этим будешь смеяться, потому что все это максимально сказки, и все на самом деле интереснее, а для некоторых даже и сложнее бывает. Так вот, если ты мечтаешь о свободе, если ты мечтаешь о независимости, если ты устал на работе, в офисе от 8 часов просто просаживания, просиживания, просиживания да, то есть на пятой точке, устал пить чаи и не получать нормальную адекватную зарплату, либо ты владелец бизнеса и задолбался, потому что офлайн это определенные санкции, это определенные сложности, это постоянно какой-то гемор. Если от всего этого ты устал и хочешь жить и заниматься любимым делом, то тебе обязательно ко мне. Чтобы ты понимал, за 11 лет 44 страны охвачены, то есть из 44 стран трейдеры, которые прошли у меня обучение, кто-то торгует очень хорошо, кто-то торгует посредственно. Это нормально. Ты должен понимать, что не бывает гралей. То есть мы говорим про то, что нужно заниматься, нужно обучаться, нужно впахивать. Лучший результат Трейдер мой получил полтора миллиона долларов управления и, в принципе, живет себе более чем комфортно. Купил себе трехэтажный особняк в Омске и, соответственно, теперь занимается инвестициями, делает катера, покупает, реставрирует и живет в удовольствие. И таких примеров много. Поэтому, если ты устал и хочешь чего-то нового, welcome ко мне. Все ссылки будут в описании. И напоследок, про свою следующую цель на самом деле все же в космос слетать хочется и когда у меня вот эти ощущения притупятся возможно через blue origin либо через в кавычках Tesla, я и куда-нибудь полечу когда я решу что у меня лишние 150 250 тысяч долларов и я готов отдать их за полет но на текущий момент Цель максимай, максимально такая земная. Сейчас я строю дом, это максимально банально, это максимально стрессово, но тем не менее сейчас цель простая: достроить свое семейное гнездо родовое, в котором будет комфортно жить, то есть дом небольшой, 150 квадратов и плюс 35 квадратов терраса, то есть чтобы вот все было сделано так, как надо. То есть, соответственно, и дизайн, и ландшафтный дизайн, то есть все в целом обустроить. На это, я думаю, мне еще нужно миллионов 20. Поэтому, то есть, вроде цель банальная, но для меня она такая, потому что я, к сожалению или к счастью, не дочка миллиардера, и как заработать эти 20 миллионов пока не знаю, но тем не менее я знаю, что я их заработаю. Так вот. А цели, мы уже не говорили, цели они должны быть на вырос, они должны быть амбициозные, как вот в тренажерке ты жмешь и в момент жима, да, у тебя происходит микротравмы, мышцы рвутся, потом они срастаются и ты становишься больше, сильнее, выносливее, условно говоря. Вот здесь то же самое, ты ставишь амбициозную цель, ты ее не знаешь, как достигнуть, но тем не менее сначала лежишь в направлении цели, потом ползешь, потом идешь, потом бежишь, достигаешь эту цель и такой, так было же и несложно, и соответственно цель реализована. И дальше, да, то есть для тебя этот путь становится легким и понятен. Соответственно, потом ты ставишь еще более амбициозную цель и выше и выше и выше. Поэтому цель номер один это, соответственно, достроить дом. Цель номер два, многие о ней знают. Я хочу уехать в Дубай, отдохнуть, зайти на авторынок и сейчас будет фотография. Приобрести себе GMC Юкон Денели. Это мега крутая тачка. Когда я живу в Мексике, она мне офигеть, как зашла. Намного интереснее лично для меня по сравнению с uh, Cadillac Escalade. И намного интереснее, чем Шавле Таф, то есть как раз находится между ними посередине. Так вот. Ее купить, скорее всего, я ее буду покупать как раз-таки за крипту. А крипту нужно сначала заработать. Вот, соответственно, спасибо моим знаниям. А дальше ее нужно привести в Россию, либо через Иран, либо еще каким-либо образом. Растаможить и это уже заплатить. То есть сейчас примерно стоит она где-то 5,5 миллионов. За растаможку заплатить почти 3 миллиона. И получить кайф в виде 6,2 литра, 5,3 метра. И вот это квадратная... И причем 5,3 метра это маленькая такая крохотуля. И, соответственно, кайфовать и передвигаться на этой машине. А может быть, и построить бизнес, взять немножко накрутить и перепродать. Стать барыгой перепродавцом, да, перекупом. Посмотрим. Как-то так. Вот такие цели. В общем и в целом. Фильм подходит к концу. Сразу скажу, это первый такой опыт, это первый опыт съемок фильма, это первый опыт монтажа и вот этого всего пост-продакшена. Вот, соответственно, я очень надеюсь, что получилось достойно и ты, мой любимый зритель, который сейчас смотрит, не забудет подписаться, включить уведомления, поставить палец вверх, потому что для меня это важно как минимум да то есть я буду понимать что вот этот формат он заходит и соответственно таких форматов будет больше я очень надеюсь что у нас будет формат из дубая когда возможно все-таки юкона я буду покупать формат по travel блогингу да то есть когда мы будем двигаться по каким-то местам все это снимать и красиво с вкусной картинкой с хорошим качественным звуком да то есть все это рассказывать описывать и, соответственно, то есть какие-то распаковки, вот это, вот все, то есть новые форматы, то есть, чтобы вот данный мой YouTube канал, он развивался, чтобы он был не просто про трейдинг, когда ты видишь графики и такой чё за хрень, да, то есть, а чтобы было понятно, что жизнь трейдера это не только графики, это и реализация целей, это и путешествие, это новые знакомства, какие-то вот такие телодвижения и, соответственно, реализация целей. И хочется в мир трейдинга тебя погрузить, чтобы ты понял, что здесь нет ничего страшного. На самом деле, да, то есть объяснить, что все плюс-минус просто и понятно, а с другой стороны, сложно и нихрена не понятно. И, соответственно, чтобы цель, максимально простая миссия, да, жизненная, чтобы максимально большое количество людей были, во-первых, а, финансово грамотными. Хотя, к сожалению, вот это слово максимально, вот это словосочетание опошлили, испоганили блогеры, да. Но тем не менее, то есть вот финансовая грамотность, когда ты понимаешь, что происходит, ты понимаешь, как на этом заработать, чтобы ты на этом мог реально зарабатывать. И даже если ты не собираешься увольняться с работы, чтобы благодаря вот этому хобби, которое приносит тебе удовольствие, а я сейчас говорю про трейдинг, это и фьючерсы, это и акции, это и, если ты психи и опционы, и это крипта, соответственно, чтобы ты свою копейку, а лучше не копейку, а лучше миллионы рублей в месяц ты мог заработать и обеспечить и свое вольготное комфортное будущее, обеспечить своих детей, потому что а вдруг с тобой что-то произойдет, а у них будет подушка и они соответственно как минимум смогут обучиться и встать на ноги, то есть нужно же думать еще о будущем. И вот это все, чтобы у тебя вот эти знания, понимания были именно для этого и а, есть мой канал, и, соответственно, он будет развиваться. А также я попрошу под видео оставить свою обратную связь, пиши комментарий, что, как, зачем и почему, и, соответственно... Во-первых, а, я на каждый комментарий отвечу, и б, мне будет понятно, в каком направлении развиваться. Поэтому, если у тебя есть какие-то темы, которые тебе интересны, и ты хочешь, чтобы я их осветил или осветил, кому как нравится, соответственно, пиши под видео в комментариях, и я этим займусь, поставлю себе в план. На этом все. Всех обнял, всем выгодных инвестиций и на связи. Пока!